Приветствую всех гостей и подписчиков моего YouTube канала, на связи с вами Евгений. Друзья, в этом видео я продемонстрирую вам работоспособность трех отличных программ, которые вы получите абсолютно бесплатно. То есть вам нужно будет всего лишь изучить информацию о проекте, принять свое решение и подключиться к нам. Команду. Далее активировать площадку шахматы 100 всего лишь за 100 рублей, тем самым получить отличную возможность зарабатывать большие деньги не выходя из дома. При этом затратив всего 100 рублей вы получите три программы абсолютно бесплатно, которые на полном автомате будут создавать Трафик на вашей рекламной площадке, то есть на полном автомате за вас искать вам партнеров на регистрацию по вашей реферальной ссылке в проекте Лави Мани. Давайте посмотрим статистику личного кабинета. На сегодняшний день у меня зарегистрировано 619 партнеров. Я думаю это отличный результат. На сегодняшний день я заработал 50 600 10 рублей. Всю информацию о проекте вы узнаете, перейдя по ссылочке под этим видео после того, как посмотрите демонстрацию, как работают программы. Данные программы я покупал сам лично за свои деньги и передаю всем своим партнерам абсолютно бесплатно. Вам нужно будет только настроить один раз систему и запускать ее для того, чтобы получать новых партнеров на регистрацию по своей реферальной ссылке. Также вы сможете передавать данные программы своим партнерам, вернее вы будете передавать им доступ в закрытое обучение, которое вы также получите за регистрацию по ссылочке под этим видео. Обязательно мой друг регистрируйся по ссылке под этим видео, это может быть ссылочка одного из моих партнеров, переходи по этой ссылке, изучай информацию, либо попроси ссылочку на регистрацию у того человека, который прислал тебе данное видео для просмотра. Регистрируйся по ссылка моих партнеров и вступай в нашу дружную команду. Если будут какие-то вопросы после просмотра данного видео, также обратись по контактам, которые указаны под этим видео, либо на сайте, блоге по ссылочке под этим видео. Итак, поехали. Первая программа, которая работает на полном автомате, эта программа, а вернее скрипт. А, данный скрипт выполняет гуляние по социальной сети, по а, анкетам людей в одноклассниках Не нужно собирать никакие ссылочки, а, не нужно искать, создавать какие-то списки людей Тут все легко и просто Вы получите к данным программам все инструкции, друзья мои а, Давайте начнем вот с гулялки мы просто один раз настраиваем систему, заходим в анкету в одноклассниках, далее что нужно, нужно просто в поиске прописать любое имя. То есть тем самым наша анкета будет сама на полном автомате с рандомной задержкой во времени, что обезопасивает анкету от заморозок и блокировок будет сама заходить в анкеты, проводить там какое-то время в данной анкете у людей и выходить обратно. Что мы от этого получаем? То есть в разделе одноклассников есть, видимо, тут раздел «Гости». И когда кто-то переходит на вашу анкету, у вас здесь плюсуется человек, что к вам заходили в гости. И вот тем самым анкета сама автоматически, пока вы занимаетесь своими делами, она заходит к людям на их странице. и... У них отмечается, что к ним заходил новый гость, и людям становится интересно, они открывают раздел «Гости», далее они видят, что вы заходили к ним в гости, переходят на вашу анкету, ваша анкета, естественно, будет настроена правильно, как надо для того, чтобы а, человека проинформировать информацией. То есть человек сам переходит на вашу анкету в социальной сети Одноклассники, ознакомляется с информацией, принимает свое решение и подключается по вашей партнерской реферальной ссылке. Давайте я продемонстрирую, как это работает. Все, вводим любое имя, вообще абсолютно любое. Давайте возьмем, к примеру, Алина, напишем. Далее нажимаем «Показать все результаты». Здесь мы можем выставить таргетинг, то есть кто понимает, а, то есть это можно выставить пол, возраст и так далее. да. Я для примера ставлю, давайте возьмем 16, <coughs> а, для примера до 33. Да, здесь города можно выбрать, но это не важно. Можно выбрать вуз, колледж, организации и так далее. Далее я выбираю, чтобы а, человек был прямо сейчас на сайте, Количество таких переходов, то есть количество анкет не важно. То есть мы можем выставить, вот найдено 3247 человек да, по запросу по имени Алина. Даже видим, то есть поиск нам выдает вот Леонид Алин. Немного похожие совпадающие слова, то есть это еще лучше. У нас намного больше аудитория становится. И мы можем выставить эту цифру 3000 и целый день пусть стоит, а, программа а, создает трафик на нашу анкету в Одноклассниках, где люди будут ознакомливаться с проектом и регистрироваться по нашим реферальным ссылкам, а мы за это будем получать, естественно, денежки. Итак, друзья, то есть, видимо, вот, выдался список, тут, то есть, можно будет все это настроить Более подробно будет рассказано на самих видео инструкциях. После того, как вы подключитесь к нам в проект Лови Money, Активируйте площадку, получите доступ в обучение. И далее вы там найдете все инструкции. Нажимаем воспроизвести цикл. Все, я убираю руки от компьютера. Вот, давайте мышку поставлю сюда в бок. И то есть программа сейчас сама с рандомной задержкой время можно указать тоже любое, то есть через какое время то есть, программа останавливается, через какое время она заходит в анкету, сколько времени она проводит в этой анкете и выходит обратно. То есть вот эти рандомные задержки помогают обезопасить анкету от заморозок, то есть программа имитирует настоящего живого человека. Тем, что происходят вот такие вот определенные задержки. То есть это специальный скрипт, который пишется на заказ. Вот, общая стоимость данных а, трех программ более 1000 рублей. Вы же, друзья, их получите всего лишь за активацию площадки «Шахматы 100» в проекте «Лови Money. Но регистрироваться нужно, друзья, обязательно по ссылочкам, которые указаны под этим видео, либо по ссылкам того человека, который прислал вам данное видео. Это мои партнеры, партнеры нашей команды лидеров голтового проекта Лови Мани. Итак, друзья, давайте понаблюдаем. То есть, анкета открыла вернее, скрипт программа открыла нам определенную анкету. Зашла у этого человека. Теперь в разделе Гости отметилось, что к нему заходил человек. Да, наша анкета, с которой мы включили для того чтобы она гуляла по анкетам других людей. И он, когда зайдет в раздел Гости, он увидит нашу анкету, да, что мы заходили к нему в гости, перейдет на нашу анкету для того, чтобы познакомиться, потому что у людей всегда есть большой интерес, что за человек заходил к ним в гости. И наши анкеты оформлены по инструкции специально по обучению а, от а, того, что человек перейдет, у нас знакомится с полностью а, с той информацией, которую мы. А, разместили на своей странице видим и вот таким вот образом то есть программа дальше продолжает заходить то есть погулять по остальным анкетам я сейчас могу просто пойти заниматься целый день своими делами и целый день программа мне будет создавать трафик люди будут переходить, ознакомливаться, регистрироваться активировать площадки и я буду получать за это деньги отличный инструмент для автоматического поиска рефералов Итак, друзья, давайте перейдем к следующему моменту, чтобы не отнимать слишком много времени. Я нажимаю паузу, стоп. Так, это окошечко я закрою. Следующее, что делает следующая то есть программа, это тоже работа по одноклассникам. Вот, это рассылка личных сообщений, то есть рассылка а, в, личный, в личку людям, тоже так же можно рассылать друзьям, не обязательно, чтобы эти люди были у вас в друзьях, не обязательно создавать какие-то списки, парсить ссылки на этих людей, то есть ничего этого не надо, то есть программы очень-очень удобные и очень легкие в использовании, это то есть дает еще огромнейший плюс. А вот даже по этому же списку давайте пойдем. Либо давайте напишем любой другой список. Пусть будет какая-нибудь Алена напишем, да. Нажмем показать все результаты. Далее выбираем раздел люди. А, ну давайте вот так пусть не будем указывать ни возраст, ни что. То есть в программе мы настроили определенный текст. Текст можно указывать любой. Любые ссылки можно указывать там на любые свои какие-то сайты, блоги, любую свою контактную информацию, да, а, то есть в инструкциях я расскажу, как настроить, а, какой лучший текст прописать, а, для того, чтобы это было безопасно и не получить заморозку а, своей анкеты. Также с текстом можно отправлять любые картинки, любые видеозаписи, то есть программа будет сама автоматически писать а, текст и отправлять, к нему крепить определенное видео. Давайте вот это посмотрим это на деле. Снова я нажимаю «Воспроизвести цикл», убираю мышку. Вот. А также выставляется специальная рандомная задержка. То есть через какое время заходить на анкету, через какое время начинать писать. То есть везде, в каждой анкете а, программа это будет делать через определенный промежуток времени по-разному. И это имитирует то, что сидит за компьютером настоящий живой человек и делает написание определенного текста. То есть, не как обычные программы работают, быстро зашла, быстро она даже, ну, не то, что не печатает текст, она просто его как-то вставляет очень молниеносно. И это социальные сети все видят. Здесь же программа печатает, набирая текст, как будто вы сидите и печатаете это дело на клавиатуре. Видим, то есть, открыла личную переписку, да, для того, чтобы писать, пишет текст, я прописал текст «Здравствуйте, с наступающими вас праздниками», а «Желаю» и так далее, тогда давайте поставим на паузу, почитаем текст, видим «Здравствуйте, с наступающими вас праздниками», «Желаю всего самого наилучшего вам, здоровья, счастья, любви, денег», полезно знать, а как бы никакой рекламы в тексте не присутствует, да, но в словах, но дальше прикрепляется видео с рекламой о проекте «Лови мани», да, то есть можно прикрепить абсолютно любое видео, человек а, хочет сразу play и сможет посмотреть данное видео прямо у себя из сообщений. Также можно прикрепить любую картинку для а, создания трафика и продвижения. Давайте нажмем продолжить и посмотрим, как будет программа вести себя дальше. То есть видим сейчас программа раз закрывает анкету, это она открывала вот первого человека. Можно начать рассылку с любого, не обязательно с первого человека в списке, можно начать там со там пятого человека 230 человека все эти настройки выставляются в скрипте вот видим сейчас программа делает определенную задержку чтобы не так что она сразу там подряд пошла пошла писать всем то есть там через короткие промежутки она делает определенную задержку каждый раз разную открывает анкету также не сразу моментально начинает писать также происходит какая-то определенная задержка в секундах это все тоже восстанавливается, выставляется в настройках. И после этого, когда проходит вот эта настройка времени, которую мы выставили, она нажимает на сама кнопочку «Писать», пишет сообщение и отправляет. Вот смотрим далее. То есть это уже вторая анкета из списка. Можно тоже выставить ну, то есть, неограниченное количество, сколько нужно там, разослать сообщения. Но есть определенные ограничения, естественно, по рассылкам. Все их нужно соблюдать. А для того, чтобы это было эффективно, вот видим, то есть программа снова отправила в личные сообщения текст. Тем самым я опять же запустил рассылку и пошел заниматься своими делами. Программа мне на автомате ищет новых партнеров, сразу их ознакомливает с информацией в личку. А далее давайте все закроем, перейдем к третьей программе, которая работает в социальной сети ВКонтакте. Для этого нам нужно будет настроить свою страничку ВКонтакте, зайдем давайте в ВКонтакте. А также, то есть не нужно создавать никакие списки, не искать никакие скрипты, э, там с, э, парсить какие-то э, ссылки на страницы групп, там еще что-то, то есть программы, очень удобные программы, также ВКонтакте, она работает, рассылает ваше рекламное сообщение по стенам групп социальной сети ВКонтакте. Вместе со своим рекламным текстом можно крепить любые ссылки, любые а, смайлики, да, для того, чтобы у вас текст, ваш текст рекламный был более заметным. А, также можно крепить картинку, также можно крепить видеофайл для того, чтобы а, программа рассылала, что нам нужно, чтобы где взять, то есть, группы, да, а, которые, по которым программа будет а, ходить и рассылать. Давайте, к примеру, мы ищем людей для... А, команды для того для того чтобы люди подключались к нам в команду и вместе с нами зарабатывали деньги в интернете пишем еще работал примеру просто вводим ключевую фразу и а, выдается определенный список а, различных групп вот мы видим групп пабликов и так далее здесь мы выставляем количество которое нам нужно а, пройти до да, который программу будет проходить и просто выставив настройки, сделав один раз настройки, мы нажимаем воспроизвести. Итак, друзья, переключил анкету, так как в предыдущей анкете было ограничение уже, то есть лимит рассылки на сегодняшний день. И с той анкеты можно рассылать только завтра. Давайте продолжим. Ввели в список групп и нажимаем воспроизвести цикл. Далее видим, программа сама вот автоматически заходит в группы по списку, который открыт и а, пишет наш рекламный текст который мы указали а, в настройках данной программы и отправляет его на стену давайте поставим паузу а далее видим то есть а, указан наш текст смайлики можно ставить любые можно прописать любой рекламный текст а, ссылочка на сайт она кликабельная если мы нажмем то а перейдем на указанный сайт. Далее прикреплено видео. То есть, человек может запустить и смотреть видео. Также к своему рекламному тексту можно прикреплять, уважаемые а Также к рекламному тексту можно прикреплять любые картинки. Давайте нажмем продолжить, а посмотрим, далее, как программа пройдет несколько группам для демонстрации, что программа работает сама, абсолютно входит, выходит, пишет рекламный текст, крепит видео либо картинку. Ну, то есть в зависимости то, что вы указали в настройках данного скрипта. А также по списку бывают встречаются группы, где стена закрытой и невозможно написать рекламное сообщение. Вот, тогда в таких группах то есть предлагается новость, анкета просто пишет сообщение, да, крепит видео, к примеру отправляет, но видео, ваш рекламный текст, не сразу публикуется на стене группы, его сначала проверяют администраторы и после того, как администраторы одобрят, они публикуют ваш рекламный текст. Если, естественно, не одобрят, то не публикуют. Но факт в том, что программа проделывает свою работу, далее выходит и идет к следующим группам. А вот, друзья, то есть отличные программы. Переходим по ссылочкам под этим видео, ознакомимся с информацией, принимаем свое решение, регистрируемся в нашу команду лидеров Голд активируем площадочку шахматы 100, обращаемся к человеку, контактные данные, где... Получить доступ в закрытое обучение вы найдете в личном кабинете проекта «Ловимани» после регистрации. На главной странице личного кабинета внизу есть контактная информация о того человека, по чьей ссылочке вы зарегистрировались. Сделали активацию, связываемся с человеком и получаем доступ программам, обучению, командным чатам и полной поддержки в нашей команде. Всего вам самого хорошего, друзья. Зарабатывайте много. Пока-пока.